Девочке по имени Мелани был день рождения. Ей исполнилось 10 лет. На праздник пришли друзья, было много подарков, и самый главный был от родителей. Они подарили Мелани пиньяту, набитую конфетами в виде девочки. Она была такая реалистичная. Будто настоящая И вот началось веселье Под потолком висела пиньята И дети собрались с палками, чтобы выбить из нее конфеты Первая начала Мелани И произошло то, чего никто не ожидал После удара из пиньяты вместо конфет Начали выпадать человеческие глаза, пальцы, части тела, порубленные на маленькие кусочки. Весь этот ужас выпал на Мелани, облив ее с ног до головы кровью. Девочка истерически завизжала, а остальные дети заплакали. В панике прибежали папа и мама Мелани. Увидев весь этот ужас, они мигом увели девочку успокаивать и отправили детей по домам. Затем семья пришла к тому магазину, где была куплена пиньята. Войдя внутрь, они не увидели ни продавца, ни товара. Все были в недоумении и не могли ничего понять. Отец семейства, Майкл, сразу же пошел в полицейский участок. Он писал заявление на этого таинственного продавца и пытался всеми силами описать его. Вечером он вернулся домой. «Дорогая, я пришел!» Майклу ответила тишина. Неприятное чувство беспокойства зародилось у него в глубине души. В гостиной и на кухне никого не было. Тогда мужчина поднялся на второй этаж. В комнате дочки Мелани не было. Тогда Майкл зашел в свою спальню. Он не мог поверить в то, что видел. От ужаса у него округлились глаза. На кровати лежала его жена. Из живота тонкой струйкой вытекала кровь. Она была убита. Господи, что произошло? Джессика! Нет! Не было никаких улик, зацепок, мотива. Убийцу и Мелани так и не удалось найти. Спустя пять лет у Майкла появилась новая семья и маленькая дочь. Настал девятый день рождения малышки. Майклу вместе с женой планировали выбрать подарок вместе. Но начальник задержал Майкла на работе, и женщина выбрала и купила подарок сама. Вечером, когда Майкл вернулся, они с женой подарили девочке красиво упакованный подарок, что внутри для мужчины тоже было сюрпризом. Малышка развязывала бантики, и распаковав подарок полностью, девочка была очень рада. А Майкл стоял в безмолвном шоке. Подарком была пиньята. Все бы ничего, но пиньятой оказалась его дочь, пропавшая без вести пять лет назад. Вы не знаете, почему живот болит, Там же сдохли все бабочки до одной, Это не я.